Привет, друзья! С вами спецвыпуск проекта «Мой формат». Мы расскажем об истории телевидения Татарстана. Ведущих первых телепрограмм приходилось наносить необычный макияж. Телевидение было черно-белым, красная помада в кадре смотрелась слишком темной, а зеленый цвет казался очень естественным. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного. Вот он, КВН. Первый телевизор, доступный советским семьям. Его создали в 1949 году. Экран очень маленький. Но в начале 50-х годов прошлого века жителям советской татарии не было смысла покупать телевизоры. Телевидения в республике не было. Все изменилось 27 февраля 1955 года. Счастливые обладатели телевизоров наконец-то сумели увидеть кинофильм «Большой вальс». Кино можно было смотреть дома. Это было техническое чудо. Волшебниками стали специалисты Казанского завода номер 294. Сейчас он известен как радиоприбор. Они разработали телевизионный приемник "Звезда". Они же предложили создать радиолюбительский телевизионный центр, чтобы опробовать новинку. Для телевидения Татарии построили новую студию. Казань, улица Шамиля Усманова, дом 9. Этот адрес станет родным для многих работников телевидения и радио республики. Государственная студия телевидения заработала в Казани лишь в 1959 году. Программа первых выпусков государственного вещания была для того времени очень разнообразной. Помимо двух фильмов, в эфир вышел концерт оркестра Казанского университета и артистов оперного театра. Важной частью программы было выступление руководителей республики. Куда ж без этого? Большинство современных ведущих читают текст при помощи телесуплера. Раньше работали с листа бумаги. Сценарий для первого в истории Татарстана телеэфира состоял всего из восьми строк. Первоначально в штате Казанской телестудии работало 40 человек. Видеть их работу могли лишь жители столицы республики. Только в 1969 году появилась республиканская радиотелевизионная передающая станция. С тех пор началось вещание на всю Татарию. Долгое время телевизионные программы снимали на кинопленку, которую затем монтировали на специальном оборудовании. Сейчас работают с палами на компьютерах, но термины остались с тех времен. Например, соединение кадров называют склейкой, ведь пленку действительно склеивали. Сравните современный компьютер с этим оборудованием для монтажа. Теперь вы понимаете, почему программы делали так долго. Сейчас мы с вами познакомимся с уникальным человеком, который ввел первые программы на телевидении Татарстана. Здравствуйте! Добрый день, Будьте здоровы, Абдулла Ибрагимович Дубин. Не только известный краевед, но и один из первых дикторов Татарстана. 27 лет своей жизни он посвятил этой творческой работе. Вы помните свой первый эфир? Волновались? Но это было очень сложное время, трудное, море огней, из-за чего я оставил, свое зрение там, и э, камеры были по 200 килограммов, наши могучие телеоператоры с трудом передвигались. При всех трудностях, которые существовали, конечно, было приятно, это было открытие, это было какое-то духовное обогащение. Что было самое сложное в работе диктора? Четыре было диктора. Ну, универсальные были, потому что закончил детскую, ведешь музыкальную. Закончил музыкальную, ведешь новости и так далее. В этом плане мы прошли более сложную, серьезную школу. Вас и коллег узнавали на улице? Популярность испытываются люди. И дай Бог возгордиться и прочее. Конечно, узнавали. Без сомнений. И даже когда нужно помогали, шли навстречу. Спасибо большое, Абдулла и Спасибо вам большое за приглашение. Будьте здоровы, не живите уныло, не жалейте, что было, не гадайте, что будет, берегите, что есть. Долгое время изображение телевизоров у жителей Татарстана оставалось черно-белым. Цветным оно стало с 1970 года. В 1991 году стала выходить утренняя программа «Челпан». Появилась возможность оперативно делать новости и включаться в эфир с любого района республики. В 1992 году в Казани появляется первый частный телеканал «Эфир». Он начинался как студия при факультете журналистики Казанского университета. Частные телеканалы задали новую моду. Это новости без официальной трогой подачи материала. Кстати... Здесь готовится выпуск новостей в прямом эфире. Не будем мешать. Друзья, когда я родился, Сергей Шершнев уже работал на телекомпании Эфир. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей. А, Сергей, расскажите, пожалуйста, какие сюжеты были интересны зрителям в тот период? И мы стали снимать абсолютно обо всем. Какие-то проблемные сюжеты, про какие-то трущобы, какой-то... О том, что такое криминальная хроника, в те времена вообще никто не знал. Мы первые, кто стали снимать криминальные новости. Конечно. А в чем отличие программ, которые стали делать на частных телеканалах от государственного телевидения? У нас совершенно не было никаких э, темников, никаких запретов. И мы могли э, совершенно свободно зайти в любой кабинет, к любому начальнику, взять интервью. И, ну, собственно, это и привлекало. Козан Цойли Говорит Казань. Доброе утро, товарищи! Впервые татарстанское радио вышло в эфир 7 ноября 1927 года. Во главе стоял легендарный писатель Шамиль Усманов. Сначала на радио было всего 4 диктора. Передачу чередовались выступлениями музыкантов. Они приходили в студию с инструментами и пели вживую. В 1958 году вышел в эфир первый выпуск радиожурнала «Между Волгой и Уралом», который существует до сих пор. Проект объединил новости из Мариэл, Чуваши и Мордови и еще трех республик. Долгое время материалы для выпусков из ряданых регионов передавались через такие пленки. Их перевозили на автобусах, поездах, иногда высылали по почте. Это было долго. Теперь файлы оперативно пересылают по интернету или телефону. Поэтому по радио передают самые свежие новости. Радио Татарстан вещает 7 дней в неделю на двух языках. Здравствуйте. Интересно? Да. Скажите, сложно ли работать в прямом эфире на радио? Ну, для меня, например, прямой эфир вести несложно, потому что я уже почти 30 лет сижу у микрофона. Но для тех, кто только что пришел к нам на радио, это, конечно же, достаточно сложно. Но это очень интересно. У кого учились первые дикторы радио Татарстана? Я думаю, что первые дикторы радио, а это было более 90 лет назад, ни у кого не учились. Они работали так, как представляли это делать. Но потом они уже учили следующее поколение дикторов. И если вы хотите работать на радио, приходите, мы вас научим. Пойдем, начинается эфир. 2000 годы, в 2000-е годы телевидение сильное объединилось. Как содержательно, так и с технической стороны. С 2002 года начинает вещание национальная телекомпания «Татарстан. Новый век». Она работает на двух языках – русском и татарском. Сейчас телевидение Татарстана вещает через технические студии. В программе передач есть новости, сериалы, шоу, развлекательные и образовательные программы. Кстати, а также мой формат – Ну что, пока не решила переквалифицироваться в радиоведущее? Пока нет. Я очень рада, что моя работа связана с телевидением. Тогда нас ждут очередные приключения и захватывающие истории, которые мы снимем и обязательно поделимся с нашими зрителями. Мы поехали на съемки. Пока-пока!